Здравствуйте, сегодня 14 августа 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие новости, я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир, вещаюсь в дальнем зарубежье, напишите как слышно, как видно, так, так, так, эфир будет полуночный, не, не будет полуночный, все будет нормально, так, так, так Что делать, что делать, что делать Выбросительные знаки, во-первых, ставить в конце каждого Что делать да? Так. да бороду повязали Да никто меня не повяжет кто ж, Кому же я позволю себя повязать Мне еще революцию в России делать Как это меня можно повязать Нет, ни в коем случае а он опустил щиты, пишут, там все отлично и так далее, все отлично, слышно, видно. Вот мне а, пишет Василий. Кстати, насчет Василия, сегодня на Ньюс у меня был эфир с Василием, но пишет не тот Василий. Так что рекомендую посмотреть. Может быть, ничего нового там не услышите, а может быть услышите что-то новое, потому что в таких эфирах... Иногда я что-то выдаю на гора Бывает, просто была плохая связь Очень, поэтому Но ну, это было в записи, там все красиво получится Поэтому, может быть, мысль иногда будет не доведена до конца Потому что пришлось вырезать ну, Торопились очень Ну, а вообще, не знаю, я как-то эфир не видел этот По той простой причине, что Наверное, его еще и не выпустили. да? Поэтому не знаю, как получилось. Все будет зависеть, конечно, от нарезки. Слава, какой бы ты дал совет Лукашенко остаться у власти и отмыться от крови, если тот, в свою очередь, дал бы дельный совет вам, как снести Путина? А я не могу этот совет дать в эфире. Я мог бы у Лукашенко вытащить Элементарно из этого говна Просто элементарно, но делать не буду Зачем? Потому что я не хочу этого делать А сделать это очень Очень просто И я думаю, что это лежит на поверхности Но Лукашенко и его Клика это никогда не увидят Потому что они диктаторы Понимаете? У них, у них мозг работает Как у диктаторов Вот э, сейчас я вам видео Давайте покажу а, наверное, этого видео нет, как э, в, приехал. Ну, поговорим, ладно. Дальше поговорим об этом. Ну, ладно, раз в смысле начал. В Гродно приехал начальник милиции к народу. Посмотрите, я, наверное, видео это есть, записал там полно, я уже забыл, что я взял, что не взял. И он спрашивает: у народа там. Ну что-то начинает ему рассказывать про то, что надо исполнять законы всякую... У него это народу он рассказывает, восставшему, который восставший народ ⁇ это и есть закон по смыслу, да? И он им говорит, вот вы там это... Я вот голосовал за Лукашенко, кто еще голосовал за Лукашенко? Он на полном серьезе задает этот вопрос. То есть это не провокация, он дурак, он думает, сейчас тут нет, поднимут руки, да, и в результате поднимает опять человек, ментов, которые с ним приехали, да, а все остальные за Тихановскую. То есть и для него это шок. Это видно, что он, что он не понял. Он думал, что там 50 на 50, что там какие-то люди за Лукашенко. Он не понимал, что за Лукашенко нет никого. В этом главная ошибка. Ошибка диктатуры, в том, что они отрываются. Поэтому, что без толку давать им советы, они все равно сделают по-своему, потому что они мир видят иным, понимаете. Вот мне Василий задал вопрос, почему политологи, в частности Бабченко, говорили, что протест сдулся и Лукашенко победил, а вы говорили, что Лукашенко проиграл и победит народ. Но прежде всего, тут две причины, почему они так говорили, почему я говорил, потому что они народ судят по себе, а я о народе сужу по себе, понимаете, я думаю, что весь народ такой, как я, они думают, что весь народ такой, как они, вот в чем проблема, понимаете. Да, и моя в том числе, я очень часто пролетаю из-за того, что я думаю, что весь народ такой, как я, да, он оказывается иногда другим, но иногда, а вот таких момент, в такие моменты, как сейчас с Лукашенко, он как раз таким и оказывается, сильным и оказывается, тем, который не идет на компромисс. Ну и кроме всего прочего, второй э -э пункт, так сказать, этого ответа, я адепт народовластия, я за власть народа. Не, у меня нет предположения, что какие-то там тираны главнее народа. У меня нет никакого предположения, что какие-то олигархи главнее народа. Или какие-то очень умные люди главнее народа. Для меня народ самый главный, понимаете? Я 13,5 лет был депутатом и мы понял из этого только, вынес только одно. Все это херня, понимаете? То есть народ всегда умнее любых депутатов, тиранов и прочее, прочее. Так. так и представители москвы и минска обсудили двусторонние отношения ну да сейчас будут вести переговоры пытаться там лукашенко спасти ну в кавычках понятно что будут э, какие-то свои цели преследовать и цели ясные. то есть э, очень ясная цель у путина Так, МИД Россия отметили внешнее давление на власти Белоруссии. Ну да, там Машка Захарова и все там отметили. Так давят, представляете, внешнее давление. То есть там людей убивают, засовывают в эти фабрики какие-то брошенные, в заброшенные спортзалы загоняют. Бля. То есть хуже, чем в Чили при Пиночете. А там давление с запада оказывается Оказывается, оказывается, да? Лукашенко выступил, сказал, что он пока живой и не за границей. Вот это большая его ошибка, что он живой, и вторая ошибка, что он не за границей. То есть, что-то он должен был сделать такое что, в общем-то, его могло бы спасти. Ну, умереть это спасло бы какое-то количество его репутации, так сказать, оставшееся. Есть еще, она осталась. Он сделал, делал хорошие дела, и о них можно помнить, об этих хороших делах. А оказался бы за границей, спас бы свою голову. Ну, видите, Лукашенко оказался немножко глупее То есть, я говорю, диктаторы, они все такие То есть, они, если начинают как молодцы, вот как Лукашенко То заканчивают как Пиночет, как Пиночек, да, как многие другие да, Вот я сегодня у Василия выступал, сказал, вот у Путина уникальная ситуация Он не был молодцом, даже в самом начале, он всегда козлом был, понимаете? То есть, ему, он не может ничего растерять Лукашенко может и уже растерял, а... Путин ничего не может растерять, прокомментировал акции протеста. В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Белоруссии, а в столице в Минске, даже не в Беларуси. Потому что он не предполагает, что по всей Белоруссии. Не скажу, что катастрофа какая-то. Ну, не скажу, что катастрофа, но полный пиздец. Он так должен сказать. Или уж слишком перенапряжена ситуация и прочее, прочее. Завод. Все бастуют, все люди бастуют, каких к ним кинули этих мэров, пэров, херов, да, они всех завернули, но достаточно мягко, то есть жесткого такого заворачивания не было, а зря, а зря не было жесткого заворачивания, вот я с этим не могу согласиться. И поговорим сегодня почему. Так, и... По всей стране в живые цепи люди встают. Лукашенко призвал не бить лежачих. Лукашенко не понимает, что лежачий это он. Вот сейчас лежачий это он. А бить его будут. Даже независимо от того, что он лежачий. Да, потому что он довел до такого состояния, что уронил и сам себя, и все, что мог, уронил. И глава МВД Белоруссии принес извинения случайно попавшим под раздачу, зря он так сказал. Если бы он там как-то более выразился, ну, например, встал бы на колени, да, в Украине же не дураки, перед народом просил бы там слез на прощение, возможно, он избивал жалобы даже уголовного наказания. А здесь не исключено, что когда начнется уже жесткий замес, если он не успеет убежать в Россию, просто повесить на столбе, вот за такой случайно попавшим под раздачу, бля, ну, случайно попадешь тоже. Тоже случайно попадешь. И тоже извинят, скажешь, слышь, вот повесили вот этого мудака, да, случайно. Блять, извините. Бывает. Ну, случайно, и мы случайно. Почему нет? Почему нельзя случайно? Ему можно случайно, а нам нельзя случайно. <свык> МВД анонсировали освобождение всех задержанных на протестах в Минске. Не всех, я уверен, и вот звонила мне. Екатерина Левина, она тоже как-то Мониторила эту ситуацию Плакала все время И у нее Большое количество было времени и она математик, умный человек И она сосчитала, что Оказывается, людей-то Не столько в реанимациях Сколько не могут найти Так что, если окажутся пропавшие Без вести, то есть Окажутся те же такие Ну про я не буду ничего говорить, потому что я понимаю, что семьи в ужасе. То я думаю, что разговор вот с извинениями нужно будет отложить до процесса гильотинирования, да, тогда на эшафоте будут извиняться. Выпускают из изолятора люди, рассказывают, как их там били, порисовали. Человек рассказал, что его били, говорили, что его чехословацкая разведка послала А когда он сказал, что нет такой страны Чехословакии Уже давно его, говорит, били еще сильнее Говорят, что это не, не анекдот Мальцев прекращай употреблять глюциногены Это человек сказал после употребления Потому что когда люди употребляют всякого рода гадость им кажется, что все остальные вокруг употребляют гадость. Я помню, был такой наркоман в Саратове, Масек, а у меня помощник. Но ну, некоторое время наркоманил Потом при помощи алкоголизма Излечился от наркомании И мы идем по проспекту и нам нужно было попасть в книжный магазин Чтобы сделать какие-то закупки И вот нас встречается этот мосек Такой трясущийся его Колбасит вот, А он меня-то не знает А он знает моего помощника ну, Поскольку они вместе наркоманили И он говорит А вы куда идете-то? Говорит, ну как куда? В библиотеку о, в библиотеку, в книжный магазин, вру, что я сказал в библиотеку. В книжный магазин. Он говорит, в книжный, был я там, нет, там нихуя. Вот это также этот товарищ. Так что ты, брат, прекращай сам и, и тогда тебе не будут все такими же казаться. Каждый же по себе судит людей. Вот я по себе. Вот эти вот, которые говорили, что проиграли. Народ Белоруссии проиграл, они по себе, ты по себе, так что давай. Не всех развезли по областным тюрьмам, много пропавших без. Я понимаю, это я говорю, что МВД заявила, что всех отпустили. Ни хера там никого не отпустили. Я так понимаю, что но ну, я не хочу быть... Э с каким пророком, приносящим херовые вести, ну понятно, что там не всех дочитаются людей. Это безусловно. Потому что там работают правоохранительных органов всегда садисты. Злодеи, садисты, если они просто так убивают людей, то по команде, представляете, что они там сделали. Тем более они людей лупцевали со страшной силой. Представляете, сколько людей от этого умерло, просто от того, что их бьют. Не убивали, не специально, а что-то выбивали какие-то показания или просто там издевались. Масса людей, которых не досчитаются. И я думаю, что с этим нужно будет разбираться очень жестко и строго. Так вот, говорит, любишь ты театр, не хватит, ты пистолет на ну, в ухо, гильотину много чести для убийц воров. Вы понимаете, если французская революция гельатину ставила э, для того, чтобы было не больно, да, и для того, чтобы там ну, был э, Палач Сансон, да, который ну, по наследству унаследовал мастерство. Таких было мало мастеров. Поэтому. Чтобы было не больно, придумали гелиатину. Помните, как доктор Гелиотин сказал, этой машиной я отрежу вам голову так, что вы даже не заметите. То есть это было с гуманитарными, с какими-то с гуманистическими целями придумано. То сейчас же это не так. Сейчас же, ну, что такое шомполуха? Это вообще никого не напугает. А гильотина – это реально страшно. В условиях информационного мира, когда это снимается на видео, вы чё? Нет, это не для них делается. Их можно любым способом отправить на тот свет. Это делается для других, для полицейских в России, для тех, кто решил приступить закон, наплевать на присягу, которую он принимал. Присягу-то принимал служить народу. Да, вот, ну отказался от присяги Все, получай Для этого только делается А вы что думаете, это для того, чтобы Как-то им там Вольготно что ли был? Так что Вы знаете, я думаю, что Всех гадов, нарушивших присягу Надо давить беспощадно И обязательно в будущем для Беларуси или для любой другой страны предусмотреть в присяге пункт. Обязательно, чтобы солдат, полицейский, кто угодно, кто держит в руках оружие, говорил, я клянусь убить любого или уничтожить любого, кто прикажет мне стрелять в безоружных людей. Чтобы в присяге это было, что он клянется. Он говорит, стреляй! Он говорит, ща! И выполнил присягу. А за неисполнение присяги, как вы понимаете, чтобы была очень жуткая кара. Вот тогда любой начальник раз 500 подумает, если это он сам присягал таким образом. И знает, что каждый его подчиненный присягал таким образом. И что будет, он тоже приблизительно знает, что не все подчиненные его любят. Даже если приказ будет справедлив, да, там стрелять в каких-то безоружных людей, по его мнению, этого начальника, да, то там найдется один-два человека, которые его сильно не любят и просто застреливают, потому что они могут это сделать. Это чистая политика. Но это очень хорошее сдерживание. Я думаю, что мы пришли к этому. Весь мир пришел к этому. То есть, вас, белорусы, я вот хочу обращение к белорусскому народу сделать. Сегодня, может быть, сделано, может быть, понедельник. Наверное, понедельник еще не созрели все. Вас, конечно, захотят обмануть. Да? Ну, нужно, чтобы люди понимали. И силы их не смогли взять. Их сейчас за, захотят обмануть. И не только Лукашенко. Так... Беларусь все простят. Этого делать нельзя. Если вы все простите, то это повторится. Повторится гораздо хуже. В МВД Беларуси опровергли сообщение о пытках задержанных. Давайте я вам видео все покажу и фотки покажу. Вот мне понравилась вот эта фотография. Вышли с такими плакатами. Работники МТЗ пришли к дому правительства, а дальше все неправильно. А дальше неправильно. Пришли к Дому правительства. И ну обниматься там с какими-то солдатами. Нахер с ними обниматься. Сказать, слышь, мы тебя сюда звали, солдат. Вот когда мы тебя позовем, народ, тогда ты сюда придешь. Или ты становись к нам, или уебывай отсюда. Что с ними обниматься -то? Ты или к нам, к народу, или иди отсюда. И идти в Дом правительства. Что стоять там на площади? Зачем? Я так считаю. Вот э, Скрипицкий такую картину страшную нарисовал, но она, вы знаете, да, не только эмоционально, но и вот э, при помощи художественной формы передает состояние Лукашенко. Я уверен, что найден вот портрет, это сейчас портрет его, так сказать, духа. Вот какой-то Виталий Осоцкий, начальник РУВД, который людей приказывал бить. Вот конкретные полицаи, ОМОНовцы всякие, которые приказывали. Очень много фотографий в Белоруссии опубликовано в СМИ, в социальных сетях и так далее. Везде распространяйте, очень это важно. В подъездах сейчас вешают таблички, там что здесь живет ОМОНовец, там подонок, там и так далее. Очень, очень это здорово. Вот забастовка идет. Ну, вот, вы знаете, людей достаточно для того, чтобы начать проводить дефинистрации, то есть выкидывать из окон подонков и все, и не надо ни о чем думать. Народ, есть власть, пришли там, премьер-министр не захотел с ними общаться, да и пожалуйста, ну мы с тобой пообщаемся, вылетишь в окно нахер, и все, и вот дом правительства свободен, вселяйтесь в дом правительства, создавайте штаб народного ополчения, выбирайте исполнительный комитет, что вам еще нужно, у вас все есть, вы уже победили, просто вы ходите друг за другом, я не знаю зачем. Не надо ходить друг за другом, надо действовать целенаправленно, выдавливать подонков изо всех государственных учреждений, разгромить нахер КГБ, чтобы не было этой сволочи вообще, чтобы близко их не было, таких вообще, чтобы природе не было. Да? Ну, Полиция, соответственно, вы понимаете, что нужно делать и так далее. Поэтому все же очень просто. Там не хотят кровопролития. Я понимаю, что не хотите кровопролития, значит, его не будет, если вы не хотите кровопролития. Понимаете? Потому что вас гораздо больше. Вас гораздо больше. Сейчас такая ситуация, что Лукашенко не хочет кровопролития, что все там не хотят кровопролития. Почему они не хотят кровопролития? Знаете, потому что они в этих условиях проиграли. Они хотели вначале кровопролития. А потом засали. Ну, за эту поляну, на которую вы побеждаете. Так зачем вам ее отдавать? Атакуйте. Пишут, да, ты много уже выдавил. У меня не было такого количества народу. Никогда не было такого количества народа. Если бы у меня было такое количество народа, то никакой Путин бы секунды не просидел. Это вот как раз то, чего я хотел добиться в России 5.11, Чтобы люди проснулись и вышли. И как вы понимаете, я знаю, что делать. Вот такие вот тролли набежали. Так, смотрите, сколько троллей стало, а? Жутко. Чем отковать? чем. Руками. Они не хотят крово пролить. Вы что думаете, они боеприпас кому-то дали? Оружие кому-то дали? Они не хотят крово пролить, они сад. Они боятся, что если будет убит хоть один человек, им пиздец. Они не убегут, даже до России не успеют добежать, их вместе с семьей похоронят. Поэтому вы можете делать все, что угодно. Они будут отступать, они не будут драться с вами. Они могут драться только с небольшим количеством людей. Если все пойдут, ничего они делать не будут. Завтра похороны Александра Тройковского, который погиб вот в эти бурные дни. Всегда есть герой революции. Вот Александр такой герой. На улице Альшевского 12. В 12.00, в субботу, 15 августа, э, будет прощание. Его родственники просят всех, э, кто находится в Минске, всех белорусов прийти. Это будет очень здорово, если это станет манифестацией, победной манифестацией и похороны перерастут в, э, ну, уже, так сказать, в захват государственных зданий и от решения от должности Лукашенко и всех остальных его собак. Я думаю что это самый правильный вариант вот говорят что он делал все ради семьи пошел на митинг из-за этого молодец парень что я могу сказать 34 года жалко очень жалко 34 года молодой человек что он зря жизнь положил что ли свою он положил за счастье беларуси за будущее за народ и народ сейчас может просрать все понимаете Народ не должен прослать хотя бы из-за одного этого человека. И потом не должен подарить это кому-то. Народ не должен, вот белорусский народ не должен подарить потом кому-то власть. Просто потому что он не знает, что с этой властью делать. Сейчас информационный мир, проснитесь, узнайте. Что нужно делать с властью. Не надо раздавать ее направо и налево тем, кто абсолютно недостоин. Тем более достойным власти может быть только народ. И больше никто. Как говорят, вот он достоин власти. Пошел он. Только народ достоин власти. Так. Вот посол Белоруссии во Франции Павел Латушка поддержал протестующих. Вот сегодня я сказал, что сейчас, если вчера герои поддерживали протестующих, то сегодня будут самые хитрые поддерживать. Завтра уже дураки от, от, от власти будут поддерживать, а сегодня будут поддерживать самые хитрые. Почему потому что они поняли, Лукашенко нет, Лукашенко проиграл. Это ясно, очевидно. Любому. И сейчас они будут стараться примазаться. Хотя про Павел Латушко я его не знаю, ничего сказать не могу. Был министром культуры и произвел хорошее впечатление своим выступлением перед белорусами на меня. Но похоже, это было было, да, все-таки на Александра Федоровича Керенского, да, товарищи, вы меня знаете, знаем, товарищи, вы мне доверяете, доверяем. Поэтому, поэтому внимательно смотрите, не, не надо очаровываться никем. Работники МАЗа потребовали от Лукашенко отпустить задержанных и уехать из страны. Ну, что я могу сказать? Задержанных отпустить он не в состоянии, по крайней мере, всех, да, потому что, наверное, кого-то уже нет в живых, и за это придется отвечать. А уехать из страны, ну я не знаю, подвергать Лукашенко астракизму, наверное, в Древней Греции это было как, как какой-то реальной мерой. А сейчас как это? Ну, ну ты уезжай. Нет, ты вначале ответь на наш вопрос Ты вначале предстань перед судом А потом, если все в порядке Можешь поехать А так-то как? А так все они разъедутся Не так не должно быть Так Мальцев выдвигает свою кандидатуру В Беларуси, пишут. Хорошая мысль Свежий ветер это лука. А, то капиталист, ха-ха, капиталисты в цивилизации. Что-то ничего не понимают. Так. Ага. Так очень быстро сегодня бежит. Какой-то штурм мне пишут, Мальцев, ты где есть-то? Где есть-то? Да я там, где есть, и там, где пить, и там, где спать. Понял? Артист, блядь. Я здесь, я в интернете. А, то есть, по всему миру. В каждом доме. А ты сейчас находишься в моем. Так, что вот... Сегодня обсуждения были, мне задавали вопросы, что может быть с Лукашенко. Ну, могут его просто схватить и расстрелять, как Чеушеску. Представляете, какая прелесть? Масса людей, которые вокруг него, в том числе его Вова Путин, которые хотели бы этого, потому что тогда многие вещи можно повесить на Лукашенко. Равчик пух! Убили все, нет Лукашенко, как Чаушеску. Народ радуется, никто ничего не узнает, никогда. Все эти э, полицаи, которые рассказывают, как там э, надо родину любить, да все эти полицаи, они могут на него все перекинуть. Кстати, я, наверное, не до, до конца не показал. Так, источник медиа. Вот. Ага, это видео показывали, это тоже показывали. Вот. Это работники метро. Когда начинают железнодорожники, работники транспорта бастовать, любого, в том числе, метро, ну все, это уже завершающая статья. Они, как правило, подключаются на последнем этапе. Да, Ну, кроме таких стран, как Франция, где они могут бастовать сами по себе для того, чтобы там решить какие-то вопросы. И вот, тоже забастовка. Вообще забастовки идут везде, видите, протестные акции, люди соединяются, бродят толпами, у них такая эйфория. А вот этот вот начальник милицейский, который. Вообще никаких сидеть не было, да? Вы ответите за все. На какой крутой машине рассказывает, что там никого не били Это он будет в суде рассказывать В том числе, что он не знает Он приехал в тюрьму да, А ему говорят, да мы не били никого Он выходит, говорит, да не, не били никого А то, что люди все искалеченные Выходят, да это похер так что они оторвались, вы же понимаете, вот все эти менты, которые там голосовали, они оторвались, они думают, что они знают жизнь. Но если Лукашенко на полном серьезе думал, что он может передать власть Коле своему сыну по наследству, вы можете себе представить, что там в башке у человека, это в Европе, блядь, он может передать сыну власть по наследству, а еще что? Мальцев, я думал, что в России население, как, в, как, в как и в Белоруссии, население, как и в России, очень удивился, увидев народ. А в Хабаровске? В Хабаровске не народ? Нет, не надо обижать людей. Можно из-за того, что народ медлительный, иногда там негодовать из-за этого, что-то там придумывать, да? Как-то высказывать какие-то эпитеты, придумывать, да? Но народ это сила. Такой силы больше нет. Народ сильнее всех, поймите. Нет такого диктатора, там, я не знаю, такого войска и так далее, который был бы сильнее народа. Часть не может быть больше целого. Это логика формальная, понимаете, самая простая. Часть не может быть сильнее целого. Президент Литвы заявил, что Лукашенко уже не является законом главой государства Беларусь. Очень хорошо мы наконец-то мы услышали. Я понимаю, что литовцы э, наиболее, так сказать, в этих делах научены э, опытом, да, и кроме всего прочего, э, относятся к диктатуре очень жестко. То есть молодцы. Дай Бог здоровья президенту Литвы и дай Бог, чтобы они продолжали. Поддерживать свободу. Вы же понимаете, что, что сейчас может произойти? Ну, Лукашенко понятно, что считать, что его нет, его похоронили. Нужно э, думать о завтрашнем дне. Сейчас попробуют белорусов обмануть Лукашенко, да? Наверное, не удастся уже. Ну, потому что они, я говорю, оторвались. Они живут совсем в других каких-то э, сферах. И даже проконсультировать некому. а как, как можно сделать так, чтобы обмануть народ? Они его не обманут. Но пройдет время, не будет Лукашенко, и придут другие, которые будут пытаться обмануть белорусский народ. Что может произойти? Ну, может, могут прийти путинские ротенберги, да? Или могут прийти антипутинские юценики. И те, и другие все разворуют. Да, придут Чубайсы вначале и скажут, что надо все приватизировать. А как же иначе-то? Надо же приватизировать, они скажут. Но у белорусского народа есть уникальный опыт. Он посмотрел на русский народ, он видел, что происходило в России, он видел, что происходило в Украине. И поэтому он не купится на это. Но я надеюсь. Если купится, значит, ну, ну значит, так и надо. да? То есть, он должен гнать в шею любых путинских ротенбергов, любых антипутинских юцунюков, кто будет ему что-то там предлагать и петь. Он должен взять власть в свои руки. Я понимаю, что это трудно, что это работа. Я готов проконсультировать народ Беларуси, я надеюсь, что на следующей неделе тогда выступлю с обращением и подробно по пунктам расскажу, что делать для того, чтобы у них не забрали власть яцунюки, не забрали власть ротенберги путинские и так далее, чтобы они сами могли управлять своей страной, чтобы они сами могли управлять своим государством. Чтобы они сами были владельцами своих денег. Они пришли, эти черти, которые скажут, что вы херово страной управляете. Давайте мы поуправляем. Вы же не знаете, как управлять. А еще вы херово деньги в руках умеете держать. Давайте мы за вас деньги подержим в руках. Ну так же всегда было. И в России, и, блядь, и в Украине. У них есть опыт, у белорусов. Они все это видели. И они могут этого избежать. Сейчас информационный мир. Я готов полностью помогать, готов без копейки денег работать ежедневно, блять, по 12-15 часов, чтобы помогать и консультировать. И буду это делать. Помогать и консультировать, чтобы у них не отобрали ничего. Чтобы не блять, приватизировали все эти предприятия и не положили их к себе в карман. Люди, которые не имеют права это делать, потому что никакого отношения к этим предприятиям, созданным еще в Советском Союзе, не имеют. И так далее. Где компот? Ну, компот нет. Моторный тракторный завод полностью остановился. Да, это даже читать сейчас неинтересно. Уже все остановились. Можно, конечно, там доску почета сделать в интернете. Я советую тех предприятий, которые бастуют, которые это тогда-то забастовал, это тогда-то, это тогда-то. Ну, людям будет приятно читать, но бастует вся Беларусь, и теперь нужно переходить от забастовок к конкретным атакующим действиям, нельзя ждать, нельзя сидеть, потому что сейчас им скажут, давайте договариваться, как можно договориться с целой э, там забастующей командой, с целым народом, значит нужны какие-то представители, кто будет этим представителями, знаете, я знаю, кто будет этим представителем, поэтому не надо ни в коем случае на это идти. Нужно, чтобы народ сам вышиб этих козлов и провел голосование, избрал исполнительные комитеты, которые он сам может заменить. В любом случае этот состав может поменять в пять минут. Собрались, проголосовали и все. С конкретными задачами избрались. Это тяжелая работа, я понимаю, но эту работу надо делать. Белорусские... IT-компании пригрозили Лукашенко уйти из страны, Ну, у IT-компании есть очень серьезный потенциал, они могут оказывать сейчас помощь народу и противодействовать Лукашенко, не обязательно уходить из страны. Зачем? Это страна победившего народа, нахера из нее уходить? Надо помогать! Беларусь, ЦИК Беларуси огласил итог президентских выборов, смешно даже читать. Мировые лидеры начинают отказывать Лукашенко. Ну, понятно, что Лукашенко интересовал мировых лидеров, потому что он там э, не давал аннексировать Белоруссию и Путину. Сейчас, э, в общем-то, ну, сейчас это. Проехали, что называется. Слава, пришло твое время, ты не ударишь грязь, грязь лицом, думаю, мы будем гордиться тобой. И это вообще не важно. Это не важно. Мне важно, чтобы народ гордился собой, а не мальцом. Понимаете? Не важно, чтобы любой народ, народ Беларуси, народ России, чтобы стал хозяином своей жизни. Это моя мечта увидеть до конца своих дней хотя бы один народ, который стал хозяином своей жизни. Это моя мечта с детства. Понимаете, с детства я маленький был и мечтал увидеть народ, который управляет сам собой, который свободен. Рейтерс узнал о планах ЕС ввести санкции против Минска до конца августа. Ну какие санкции они ведут? Да, там перестанут белорусов куда-то пускать. Народ восстал и сейчас народ за это накажут. Безумцы, совершенные безумцы. Не так надо бороться с режимом Лукашенко. Народ там уже победил, за что наказывать народ. И Тихановская выступила с новым обращением. Очень хорошо, что она наконец активизировалась. Ну Плохо, что она не приняла бразды правления президентские на себя, это очень плохо. Плохо, что она обращается к мэрам, чтобы они там какими-то забастовками, протестами ведали. Ее не мэры выбирали, ее народ выбирал. Напрямую она может обращаться только к народу, больше ей нахер никто не нужен. Народ Беларуси, она и народ, вот два субъекта. Она избранный президент и народ, все, больше нет никого. В этой, в этой спайке, в этом тандеме, если можно так сказать, других нет. Она и народ, все. Поэтому, ну, хотелось бы, что ей, чтобы ей кто-то помогал. Определенная категория сейчас сумасшедших кричит, что Тихановская, Путинская и прочее. Я сказал, вот сегодня у Василия, на особенность я сказал, если бы Тихановская была Путинская, на выборы был полно денег. Раз я там их не увидел. Второе, в избирательную комиссию, когда она победила, она пошла бы и ее бы консультировали всю дорогу куча консультантов очень умных, да, там вся, всякого рода. Mm -hmm. Вы понимаете, каких, да? И плюс с ней в избирательную комиссию пришли бы там человек 500 кадыровцев с пулеметами, которые бы ее охраняли и ни в коем случае не дали бы возможность ее задержать. А вся эта сволочь там ментовская и вся эта избирательная комиссийская сволочь ползала бы на пузе и говорила, наш президент, дорогой, у тебя 500 процентов, блядь. А потом еще извинялись бы перед Кадыровым, что они там что-то не так сказали. Так бы было, вы понимаете, и никак иначе если бы она была путинская. Так что, большое счастье, что она не путинская. Большое счастье, конечно, что она напугана. Это, это если бы она и была не напугана, вела себя по-другому, говорила о том, что кто-то за ней есть, за ней нет никого, кроме народа. Это единственный уникальный случай, когда сейчас в современной истории, когда народ избрал президента. Ну, за это надо ухватиться, двумя руками держаться. Ну, вы что? И она, тем более, вы видите, за власть не держится совсем. Ну, значит, и тащите ее за хобот, заставляете ее быть президентом. Это очень важно. Да она не Жанна Дарк, это точно. Блин, представьте, если бы Жанна Дарк пришла. Да вы бы охерели. Слава Богу, перекреститесь раз 500, что она не Жанна Дарк. Вот у Симония написали на этом ее твиттере. А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно, как они умеют. Такой вброс, да, посмотреть. Так, как, как, там, как там? Ну, понятно, что Путин, как всегда, вот за любого диктатора. да, Хоть он Лукашенко и не любит, но он вот за любого диктатора. А я вот против любого диктатора, будь то Путин, Лукашенко. не абсолютно пофиг. Ну, не пофиг, конечно, Путин вообще гандот. лукашенко ладно еще. Да, а вот... Симонен, конечно, пробивает. Какая будет реакция? Но Реакция будет очень жесткая. Тут можно не пробивать. Это не Крым, ни хера. И если туда зайдут путинские войска, Беларусь будет сражаться, а мы будем помогать. Если в Беларусь зайдут путинцы, я говорю совершенно точно, что я и мои партизаны приедем сражаться в Беларусь. Если они туда зайдут, мы приедем туда сражаться на стороне белорусского народа. Я слово даю, что я приеду и буду сражаться. Стреляю я очень хорошо. Может быть, я старый и дофига не настреляю, да, но я уверен, что пока силушка есть, да, первый день очень много повалю народу. Их там вежливых, блядь. Потому что я вообще невежливый. Буду хуярить только так. И мои партизаны также будут. И Симонян могу сказать, такие вещи, вот такие заявления просто так не проходят, ни одно такое заявление просто так не пройдет, можно рассказывать какой замечательный Путин и так далее, но когда ты сука говоришь о войне с братским народом, с нашим братским, не с твоим братским народом, с нашим братским народом, ты должна понимать, что ответка прилетит. Так. Вот ну, народ сам должен понять, чтобы его не обманули, потому что без всякой войны могут развести, да? Вот сейчас как в том с поросенком, помните, мультик-то был замечательный, я вот там. С ребенком своим сейчас смотрю этот мультик, все время смеюсь, но меня ужас охватывает, потому что там всегда по вторым этажом идет жуть полнейшая. Да? Прям бросенку такого с большим пятаком такой маленький бегает. Вот, и там хорошо сказано. Помните, он как-то говорит, что из меня получится молодец или холодец. Я вот как бы не понял. Да, вот народ Белоруссии пока тоже еще не понял, что из него получится, молодец или холодец. Он должен понимать, что его не только могут физически победить, его могут обмануть. И это самое страшное. Сейчас он пройдет этап, когда его может обмануть Лукашенко, а потом появится огромное количество людей, которые захотят его обмануть. Народ Беларуси, Я уже сказал, от Ротенбергов Путина и до антипутинских яценюков. И не важно, кто обманет. Идея будет единственной для, для, для этих людей, кто будет обманывать народ, обокрасть этот народ. мать военный РФ, если вы уже там, у меня муж хотел хотели туда на сборы забрать... Поваром. Ну, насчет там они или не там, посмотрим. Пока никаких действий никто не предпринимает. Так, Вячеслав, вы отлично понимаете, что такое конкуренция наций и выобразительный знак. Вы отлично понимаете? Ну Вся история человечества Это история конкуренции Наций, кланов Государств и так далее Так как я Очень внимательно изучал Историю государства и права Поскольку я юрист Я это прекрасно понимаю Но общественно-экономические формации Меняются И сейчас мы пришли кто той общественно-экономической формации, которая меняет весь мир вообще, кардинально меняет. Даже некоторые константы не устоят. Те константы, на которых стоял мир, как на слонах, они будут подвержены изменениям. Так, и вот... Что еще? Ну, мне много вопросов задавали, буду отвечать так сказать по очереди так вот э -э пишут по поводу на каком этапе находится Белоруссия ну смотря о чем вы имеете ввиду вот я думаю что лукашенко оставил белоруссию в начале 90-х мы сегодня об этом говорили и это прелестно, потому что белорусы знают будущее. Они знают, что было в 2000-х и так далее. То есть, у них сейчас государственные предприятия, у них сейчас все нормально. То есть, это начало 90-х годов. Им достаточно избавиться от диктатора и не подпускать близко Чубайсов, Ротенбергов, Яцунюков. Близко не подпускать на пушечный выстрел. И все будет в порядке. Самое, самое простое, да, самое простое, исходить из того постулата, что нужно избирать честного человека куда угодно, да, и сейчас информационный мир, и очень внимательно за ним надзирать. Я не говорю про должность президента, нет, даже на более мелкие должности. И надзирать, и в случае чего иметь механизм его катапультирования мгновенно. Но мы поговорим об этом на следующей неделе. Я готов развернуто, так сказать, рассказать, поскольку выждем эти выходные и посмотрим, что будет. Так... Вот пишет, что Путину доверяют 55 россиян, но это опять в целом, там общественное мнение пытаются втереть нам в голову, что Путина кто-то поддерживает. Никто никакого Путина давно уже не поддерживает, нахер он никому не нужен. Так, ну давайте тему Беларуси как-то будем. Ну, завершать не удастся, потому что понятно, что там идут события, идут сейчас, в настоящий момент надо э, смотреть на э, смотреть на э, весь мир, конечно вот, дядя Слав Ли Куан Ю, правил 31 год стал бы Сингапур таким, как сейчас, если бы его сместили после четырех лет правления, думаю, главное не столько править, как править, а только править его, а теперь правят его дети. Ну и что? Ну и что? Ну что в этом хорошего? Ну вот есть Сингапур, есть конкретный Ли Кван Ю, который так вот отличился и построил. Ну это исключение из правил. Не так? Диктаторы в основном совершенно другие вещи делают. Совершенно другие. Поэтому, если вы хотите, то есть, что дал Ли Куан Ю Сингапуру? Стабильность? Наверное. Ну, а в других странах, где нет Ли Куан Ю, там нет стабильности, что ли? Где нет диктаторов, там нет стабильности, что ли? В Европе, например, нет стабильности. Или в Америке нет стабильности. Там нет диктаторов. Если вы хотите стабильности, нахер вам диктатор. Сделайте, как у всех. Диктаторы нужны только в одном случае, когда нужно э -э, превзойти весь мир. Вот весь мир нужно превзойти. Ну, тогда не ждите стабильности. Если вы будете пытаться превзойти весь мир, тогда будет что-то эге-гей. Ну да, вот у э -э, Ли Куан Ю э -э, удачный, так сказать, эксперимент получился. Но у него у одного... Так, что там еще пишут? Яценюк украл меньше мальцева. Да, интересно. Это как это можно украсть меньше мальцева? Я вообще ничего не украл. У меня ничего нет. Понимаешь? Когда тебя спрашивают, блядь, если ты такой честный, почему ты такой богатый? Да у меня это спросить нельзя. У меня ничего нет. Вообще ничего. Кроме детей. Я пролетарий, не имеющий ничего, кроме детей. И этим горжусь. У меня ничего нет. Вячеслав Вячеславович, знаю, у вас давно. Вот ваш шанс возглавить восставший народ Белоруссию. Таня, оставьте покойся, Ханус, за вас пойдет народ, за вашу уникальность хватит слов, пора действовать. Я думаю, что народ сам себя возглавит. Мальцев нужен только как консультант. Говорить, что народу делать, и все. Если народ сам не может, ну, по определенным причинам, да, принять какое-то какое решение, он может принять, он не может... Много нарисовать последовательных шагов. Да, эту схему я нарисую. Да, я ее предложу. Мальцев потом от тебя снесут. Вы плохо понимаете ситуацию. Нашли врага Лукашенко. Он просто не хочет в пещеру. Рашка с гестапо. Странная ситуация. А что... Беларуси там лайтовый режим, понимаете? Лайтовый режим. И я, конечно, восхищаюсь народом Белоруссии, который снес лайтового диктатора Лукашенко и большие претензии к народу России, который такого ужасного урода, как Вова, никак не снесет. Да эти более-менее да, такого лайтового снесли, все обрыгло А русским не надоело. Как так может быть? Не знаю. Поэтому вопрос к народу России. Сейчас главный жандарм это Россия в лице Путина. Да? Поэтому нужно Путина за баню. Так, власти пишут. Да, я согласен. И россияне отказались от использования крупной мелочи. блять, очень важная тема, конечно. Э, ряд российских банков вернет кэшбэк до кризисному уровню, тоже очень важно. Вот такими новостями они почивают. Да. Для чего? Ну, для того, чтобы что-то происходит очень важное такое в России, что-то там не связанное. С кризисом и с политической ситуацией На самом деле ничего не происходит Происходит просто пикирование вниз Золотовалютные резервы России Впервые в истории превысили 600 миллиардов Вопрос, нафига 600 миллиардов золота В тех условиях, когда нужно помогать народу Ну говорят, а зачем раздавать людям деньги в тех условиях, когда нужно поднимать экономику. 600 миллиардов. Зачем? 600 миллиардов. 600 миллиардов. Это технологии. Это какое-то невероятное производство. Какие-то автоматизированные линии, роботы. Блядь, что хочешь. Это чистая вода. Это прекрасная медицина. Это прекрасное образование. Вот что такое 600 миллиардов. И золото, блядь. А нахер оно нужно? Россия каждый год добывает золото в огромных количествах. Если бы оно не расхищалось, то их было бы каждый год 600 миллиардов. Блять, ужас какой-то. Даже страшно вообще все читать, такое ощущение, что это снится. Ничего нет и рассказывают про 600 миллиардов в золоте. Число невыездных россиян выросло на 10%. Что такие невыездные россияне? Которые деньги там должны, по кредитам, за штрафы. Представляете, то есть в Конституции четко написано. Даже сейчас путинцы не поменяли, э, изменив Конституцию, что в, в, в граждане России вправе ездить куда хотят. И как же они реализуют это право? А никак. Там какой-то из ГАИ пришел в штраф, все, уже никуда не поедешь, обхочество. Раз такое может быть в нормальной стране. Число заключенных в России впервые стало меньше полмиллиона. Ну что-то радоваться надо, что заключенных 496 тысяч. Это мало, по их мнению. 490 тысяч, которые сидят в основном просто так. Не пойми за что. Потому что просто режиму... Нужно кого-то пихать в тюрьму. Эта система не работает без людей. Она должна их перемалывать. Половину преступлений, за которые они сидят, можно декриминализовать. Совершенно спокойно. Это первое. Самое главное, что большинство, более 50% сидит, не совершив никаких преступлений. Это люди, которых просто система туда загнала. Россиян, вот Вера Савина пишет, в России нашим партизанам лень, лень даже на стенках что-нибудь написать. Ну нет, наши партизаны пишут и очень часто, может быть я не всегда все показываю, давайте я все буду показывать, присылайте на авторский канал Вячеслава Мальцева в Телеграме, все партизаны шлите туда, чтобы это и на, в чат, а я оттуда буду брать и буду показывать все надписи на стенах и все благородные дела, которые вы делаете. Так, опа, я забыл сказать, что у меня над головой висит мастер карт Сбербанка, но ну, надеюсь, что уже туда кто-то что-то накидал. Это нашего товарища, который сейчас бежит из России. Да, и вот произошла такая не очень приятная история. Да, он застрял в одной стране, в очень опасной, надо сказать, для него стране, и денег у него нет. И все пока закрыто до 19 кажется, числа. И там был вариант 17 теперь 19-го. Ну, то есть, пока он выжидает и переберется в более благополучную страну. Но в любом случае она не будет безопасной. То есть, мы будем продолжать, но как он окажется в более-менее э, нормальных условиях, мы будем уже... Я думаю, с ним интервью проведем. Слава Башмаки, 5.1.17, еще висят на проводах Тулы. Вот здорово. Так. Странно, что белорусы еще не выбрали народного избранника. Как Но народного избранника они выбрали? Это Тихановская. И в этом вся проблема. Поэтому, чтобы обойти эту проблему, им сейчас нужно на местах выбирать исполнительные комитеты. Да, те комитеты, которые будут руководить ими, и которым они будут подчиняться. То есть, нужно, чтобы э, они не подчинялись власти э, Лукашенко. Нужно, чтобы они подчинялись новой власти. Эту новую власть надо избрать. Просто простым голосованием ничего сложного нет. Так. Лукашенко сил Беларусь не отдаст. Что у вас в башке-то, а? Лукашенко уже знал Беларусь. Все, какая сила? Лукашенко все. Изи все. Я еще вчера вам сказал, поздравил с этим. Если вы не поняли, то ну очень жаль. Очень жаль. Так. Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере одиннадцать шестьдесят восемь рублей. Охереть, прожиточный минимум там сколько? Сто евро, да? Даже меньше. 150 евро. Я захожу в магазин и вижу бабушку с тележкой, которая идет впереди меня. И бабушка, как правило, покупает евро 250 300 да, то есть у нее тележка загружена полностью, просто полностью загружена, да, вот старушка. Почему? Потому что у нее есть пенсия во Франции. Она покупает дорогущее вино, ни в чем себе не отказывает, всегда вино. Это бабушка, если бабушка это всегда крутое вино. Да, причем такое за нормальные деньги, да. Ну, по французским меркам оно дешевое, ну что там, по 30 евро бутылка, да, там она купит 3-4 бутылочки вина такого, плюс там еще что-то там и так далее. Какие-то сыры, которые тоже нормальных денег стоят, да, то есть непростой какой-то сыр. Почему? Потому что она может, потому что у нее. Такая пенсия, а пенсия потому, что не была такая зарплата. А вот здесь, вот что может человек с размером минимального, так сказать, оплаты минимальной труда его в 150 евро? Он должен за эти 150 евро заплатить. Даже если бы он пришел в магазин, просто в магазин и купил бы еды на эти деньги, то он вынужден был бы питаться говном, потому что на эти деньги семью прокормить нельзя. Это пальмовым маслом можно кормить, я не знаю еще чем. -то. А тут нужно еще платить за все, нужно одеваться, обуваться и так далее. Нужна связь какая-то, ну, нужны коммунальные услуги, оплата жилья и прочее, прочее. Данные о клинических исследованиях вакцины от коронавируса опубликуют в ближайшие дни. Это мурашка. У нас рубрика "мурашки". Мурашка по коже, да? вот от его этих заявлений всегда мурашка по коже. Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне силуанов. Ну, то есть размер госдолга России растет, но сохраняется на безопасном уровне. Сколько стоит круассан? Я не покупаю круассаны, не знаю сколько стоит Хлеб, вкусный хлеб, очень хороший хлеб Стоит ну 80 центов, нормальный Это такой батон, очень вкусный Да, можно купить гораздо дешевле Но тогда он будет как в России хлеб. Ну, в смысле, как в России, то он в любом случае не будет Потому что он сделан из муки и так далее Но я так пошутил, да, как в России он не будет, по цене, да, будет, как в России, а вот по вкусу все равно будет вкуснее Вячеслав Мальцев, а в Швейцарии народовластие, ну, определенная форма народовластия, конечно, Швейцария Швейцарии потому и хорошо живет, потому что живет в некой своей такой форме народовластия, но швейцарскую форму народовластию мы не сможем установить, ее надо устанавливать 200 лет, понимаете мы не сможем, поэтому нам нужно устанавливать некое радикальное народовластие, да? ну или белорусам. Мальцы, у меня галочка на кисти руки только синего цвета, такая же, как и красная у вас, внизу экрана, причем с рождения... Я вот хочу спросить, что означает ваша галочка. Какая галочка, я не знаю. Галочка у нас э, на, наша, которая в, в, в обозначает «Виктори», обозначает «5», «5, 11, 17» и так далее. Вы про это, про символ подготовки, символ партизан Мальцева? Французы моются раз в неделю, вода дорогая так у нас в селе говорят, вы знаете, я вам что скажу, расскажите, у вас в селе, я, блядь, специально сделаю видео, во Франции огромное количество колонок, сейчас в колонке стоят э, в каждом российском селе, да, там банкоматы сделали карточкой, и деньги можно, или денежку надо кидать, во Франции все колонки бесплатные. То есть, ты подъехал, можешь набрать сколько угодно воды. Понимаете, вода действительно стоит каких-то денег. Но не таких, как вам в селе рассказывают. Но вы можете сколько угодно бесплатно налить воды. Вот в колонках полно таких колонок. Приходят обычно животные пить туда. Эти колонки не сняли, они там старинные, еще некоторые музейные экспонаты стоят. И там подходят собачки, кошечки, пьют там у них. Всякие тазики стоят, что можно любой человек, калашары там все время вот пьют, умываются, может любой человек попить. Там питьевая хорошая вода, абсолютно бесплатно, Понимаете, мир, который перекочевал от капитализма в следующую общественно-экономическую формацию, теряет те признаки капиталистические. Главный признак какой? Да? Помните, что главная формула капитализма – товар, деньги, товар. Вот в новой общественно-экономической формации это не работает. Не всегда, чтобы получить товар, нужно тратить деньги. Вот вы можете совершенно спокойно получать некий информационный товар. Вот я перед вами сейчас выступаю, я же с вас денег не беру. Если вы захотите, вы мне пришлете какие-то деньги. Захотите, моему товарищу поможете, пришлете. Не захотите, не пришлете. Понимаете? Потому что это не капиталистическая форма уже. Все, мы уже... Переросли ее. <свист> Мальцев, что с олигархами делать? Ну, как что делать с олигархами, вы же. Вы же правильно. Я боюсь вам говорить, потому что канал YouTube канал забанит. То есть канал народовластия забанит YouTube. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что делать, делать с олигархами. Клашар, бомж бродяга. Ну, не совсем так. Клашар это клашар. Бомж это человек, который без бомж это аббревиатура, без определенного места жительства. Как он лишился места жительства? Его обманули, отняли квартиру, он потерял документы, он спился и так далее. Клашар, нет. Очень часто клашары не пьющие люди, вообще не пьющие. И это, ну, не хочу никого обижать, поймите, правильно. Человек определенного, так сказать, э, характера, у него определенная психика, очень такая своеобразная психика, я бы сказал Это очень свободный человек, который не любит, когда посягают э, на его свободу, когда ему указывают, где жить, куда ходить, где спать, там, где сидеть, как стоять и так далее То есть, огромная масса из этих людей очень добрые очень добрые, очень отзывчивые Они там Ну есть и разные, есть и другие поэтому, Ну и есть Как вот те, про кого вы написали То есть бомжи и алкоголики Это в основном из России Очень их много они сидят, там попрошайничают. Я как-то даже с интервью хотел записать с одним. Вот что-то пришел записывать, а его уже нет. Их высылают. И что удивительно, вот представьте, у него нет ни одного документа. Его выслали. И через два месяца он появляется снова. Как для меня загадка. Наши э, партизаны да, там пробивались безумно. Там, вы помните, Денис Туканов там ушел целый год. Он пробирался, да, в Европу, а эти, эти, его угнали через два месяца, он опять сидит, опять просит милостинку. Ну, правильно, там, что же он за рубль, ну, в смысле, за евро э, покупает э, 0,7, ликер 75 градусный, да, 75 градусов, сахарный такой, ликер с сахарного тростника, рубль 20, евро 20 стоит, представляете, конечно, ему здесь хорошо. Так, я бы сказал, вольный человек завидуем, ну вы не завидуете тоже, какие проблемы клашары переживают, но здесь тепло. В России вы сразу обморозитесь и погибнете, как бомжи редко переживают там несколько зим. Как правило, одна зима, и все, и на выход с вещами перед ногами. Поэтому. Во время жары они в горы, как правило, с собаками уходят, ходят по горам. Что они там делают, я не знаю, как они там живут, чем питаются, тоже не знаю. А зимой они приходят и у моря их можно видеть. Часто они там спят в, как, под какими-то козырьками, в спальных мешках, полиция их не гоняет. С собаками со своими все им там ну, милость ну, подают, в основном, приезжие. То есть, милосты не подают местные жители, они как-то не очень, ну, сдержанно относятся к лошарам. Некоторые так более-менее хорошо, а некоторые очень, очень даже плохо. Так, Ковальчук рассказал Путину, что стоимость электроэнергии в России в четыре раза ниже, чем в ЕС. Бля, как надо аплодировать. В России стоимость в 4 раза ниже, чем в ЕС. А зарплаты, а пенсии какие? квальчук ты не рассказал? А в ЕС какое отношение население имеет к генерирующим компаниям, к сетям? Ну никакого, да, они сами э, какие-то частники сделали э, всякие ТЭЦы, АЭСы, как вот во Франции, протянули линии восковольтной электропередач, поставили трансформаторы. А в России Ковальчук какое отношение имеют люди? ко всем генерирующим компаниям, сетям и прочее. Да прямое. Они сами это создавали. Если в Европе это потребители, то в России это хозяева, это владельцы, это те, кто создал, создатели этой энергетической системы. И он радуется. Блядь. Представляете, мы создателям продаем в четыре раза дешевле, чем в Европе. Во-первых, это ложь по поводу в четыре раза дешевле, чем в Европе. А во-вторых, Вещи сравнивает, скотина несравнимые. Грабит народ, отняли, украли у народа то, что он создал, а теперь продают этому народу и говорят, ну мы же не, так, э -э -э, не такие деньги собираем, как в Европе. да? А вы такие деньги народу платите, вы иным путем собираете с народа все, обокрали полностью народ кормят народ говном пальмовым маслом, берут бешеные налоги с этого народа, не дают ему зарабатывать, загнали его под лапку. Путин признал рост безработицы в России. Вот видите, как честный а? признал рост безработицы. У нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы. Но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране. Даже про Архангельск знает, Молодец какой. Уникальный человек. Просто уникальный. То есть, казалось бы, нафиг ты нужен, чтобы констатировать факты. Мы и так все знаем. Для этого не нужен президент. Президент нужен, чтобы решать какие-то вопросы. Какие вопросы он решает? Ротенбергов, Тимченко, он решает вопросы. Скотина. Браво, наши отцы деда создавали все, не только. И мы сами создавали. Че, вот Мне сейчас 56 лет, 56 лет. Мы все охраняли, защищали эту страну. Всю... То, что создавалось в Советском Союзе, создано нашими руками и моими в том числе. С какой стати этот уй там рассказывает о том, что он там что-то продает кому-то там дешевле блядь, в 4 раза Артист Мальцев, Вячеслав Мальцев, а Китай финансирует Путина? Так эта система не работает. Зачем ему было бы держать Путина в качестве своего шпиона агента, чтобы его финансировать? Как вы видите, это Путин финансирует Китай. Сейчас вот мост, мы говорили, строить мост да, по договору о концессии за деньги Китая, а по факту за деньги России, из нашего бюджета. Сила Сибири, откуда деньги взяли, чтобы построить? Нас, у нас с вами а трубу в Китае, чтобы Китай получал газ. Так что вот так это работает. Так, в России могут засекретить всю информацию об оборонной сфере. Я вообще думаю, как это еще не засекретили. Они же понимают, что... Воровать становится все сложнее и сложнее. А самый простой путь воровства это все засекретил. А это секретно. А куда деньги делят? А это секретно. Больше 50% бюджета секретно. Бюджет сам вот такой мизерный. К ВВП вообще там... Вот такой ВВП. ВВП-то стал меньше в два раза. Бюджет стал вот такусеньким. Но все равно относительно ВВП-то он никакой. И, и там еще 50% всего секретного. То есть, то, что по, можно просто украсть сразу, в одну секунду. Ну-ка, дай сюда. Никаких секретов. Это главное условие власти народа. Никаких тайны, никаких секретов. Никаких секретов от народа. МИД России хочет отменить бесплатный ввоз россиян из-за границы при угрозе жизни, что-то чушь какая-то, ну, в общем, конечно, не хотят деньги платить, чтобы вывозить россиян, ну, это, а, что? За, а зачем? В Рязани объяснили высокий доход дочери губернатора, 10 миллионов у нее по итогам 2019 года. Я думаю, какие 10 миллионов у дочери губернатора? И Я думаю, что там миллионов 300, блять, это да, это мизер. А какие 10? У губернатора 10 миллионов, да это обхохочется Что такое 10 миллионов? Вообще нет ничего. Задекларировал несовершеннолетняя дочь, на девочку были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации. Ну вот, наверное, так, да. То есть а объекты имущества, поэтому вот такой доход. А доход на самом деле у губернатора, что же вы думаете, даже вместе с дочкой? Хотя это тоже уже коррупция. Вы что думаете, там 10 миллионов, там миллиардные доходы. Там миллиардные доходы. Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае. Ну, стандартно, то есть мы уже видим там одно училище, да, единственное авиационное в России, да, в Краснодаре. И постоянно кто-то падает. Летчик, экипаж из двух человек катапультировался. Ну, понятно, два человека, один инструктор, другой курсант. В марте, вы помните, погиб учебно-тренировочный, тоже Л-39. Три человека задержаны на акцию посольства Белоруссии в Москве. Да, совершенно не хочется Путину, чтобы разжигали эти страсти белорусские. Очень он не хочет. Так, на ТЭЦ Вачинский пожар... Ну, мы всегда говорили, что все эти ТЭЦ, энергосистемы, которая такая дешевая в России, построена в советский период. Соответственно, сейчас крадут только деньги, ничего не пытаются даже починить, отремонтировать все на проволочках похеру. Поэтому все горит, ломается и так далее. Сплошные тут вот лента идет убийство, изнасилование. Так, около 10 торговых центров заминированы неизвестными в Москве, это, ну, заминированы, понятно, что звонили и просто говорили, что объекты заминированы, может так статься, что один торговый центр звонил относительно другого, а эти относительно его, так сказать, борьба с конкуренцией. Так. Москвич зарезал жену при ребенке и разложил по пакетам, а это вот вчера, наверное, мы говорили про расчлененку, это вот сейчас что-то установили, а может быть это новое, уже я даже и не читаю эти вещи, просто так вот название быстро пробегает, потому что такое количество этого беспредела жуткого совершенно. Москвич пытался продать девушку за 750 тысяч, куда катится мир, да, цена на девочек совсем упала, это можно было бы считать шуткой, если бы не было так грустно, то есть жуть что происходит, на полном серьезе, э, рабская психология и какие-то люмпины пытаются кого-то продать в рабство, чтобы каких-то денег заработать, представляете, сейчас вот когда все начнется, вот такие, как вот этот бандерлог. Что они будут вытворять? Вы даже не представляете. Вот я говорю, вы видите белорусскую революцию. Там ходят, обнимаются. что Там с цветами. Почему? Потому что там приличные люди, работяги. А Путин уничтожил рабочий класс в России. Его нет. Он уничтожил все производство. Там одни люмпины. Понимаете? И эти люмпины, они так обнимут. Охереете. Поэтому нужно четко... И последовательно знать, что мы будем делать. Это не к тому, что давайте оставим Путина. Путин еще хуже. Мы все погибнем, если будет Путин. Но вот этих людей, да, их нужно использовать и организовывать, чтобы они были не для нас опасны, а для путинского режима. Чтобы эти люди в конечном итоге мы могли вырулить их дорогу в жизни, да, такую, как, как помните, путевочка в жизнь, чтобы они получили путевочку в жизнь. В результате революции как раз эти путевочки люди и получают. Те, которые совсем спились бы, снаркоманились бы, умерли и так далее, они получают новую жизнь. Они получают карьеру очень часто. Самый простой путь сделать карьеру в период революции. Поэтому вперед. Сотрудники «Беларуськалия» потребовали новых выборов и роспуска ОМОНа. Видите, кто такие «Беларуськалий»? Ну, это какие-то там путинские, да, я так понимаю, сотрудники. Там, наверное, не сотрудники, а вот этого «Бабарики», который подсовывают. Давайте новые выборы. Зачем им новые выборы? Кто придет на новых выборах к власти? Тихановская? Нет. Придут какие-то от Путина, кренделя. Я говорю, или придут Ротенберги путинские, или антипутинские яцуники. Белоруссии не надо в это завязываться, совершенно не надо. У нее есть избранный президент Тихановская и нужно четко ставку делать и действовать от ее имени, избирать исполнительный комитет и выгонять нахер всех и так далее. Не нужны им путинские банкиры, абсолютно не нужны. Не нужны те, кто поделит имущество Белоруссии. Вячеслав Мальцев, когда в России будет революция, будет погром, как все хотелось бы побунтовать. Ну, я так понимаю, что ваше желание будет исполнено, если вы хотите побунтовать, потому что тот э, период благополучный, 5.11.17, он прошел, когда это можно было решить одним махом, совершенно спокойно, без всяких погромов, без кровопролития. Сейчас будет жесть. Будет жесть, но эту жесть нам придется пройти, потому что у нас нет другого выхода. Чем больше мы оттягиваем, тем жесть будет страшнее, тем потери будут страшнее, кровопролитие будет страшнее. Под курганом массово погибла рыба в реке и сеть. Ну, на экологию вообще никто внимания не обращает, что такое. Ну, погибла рыба и погибла, если массово люди погибают, да? Так. Вот мне пишут: тут спасибо, сбрасывают в Телеграме за сегодняшний эфир. Эфир еще не кончился, а уже спасибо. Тихановская сказала, что через полгода будут новые выборы. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Дело в том, что за эти полгода можно построить систему такую, что эти выборы уже не будут никакого значения иметь. У народа уже никто власть не заберет. За эти полгода можно принять новую конституцию, конституцию народовластия. За эти полгода можно пригласить серьезных специалистов, которые могут помочь Беларуси. И не помочь есть котлет, котлеты и делить масс, белас и так далее, а помочь в новых технологиях, в новых реалиях информационного мира. Вот что можно сделать за эти полгода. А старое трогать не стоит, ни в коем случае. То, что работает, пусть работает. Плохо, что экологию губит. Да, вы понимаете, сняши голову по волосам не плачут. Это старая поговорка русская. Так оно и, и есть. Сейчас какая там экология? Скоро народ-то не останется. И земля-то скоро будет китайцам принадлежать. О чем им речь Так. Российского дипломата задержали в Чехии. Ну, что-то там с чешскими этими, скандалами шпионскими просто жесть. Никому в голову не могло прийти, что такое там на чудес. США ГРУ обвиняет в создании шпионской программы и прочее, прочее. Так, и вот меня потрясло, я сегодня прочитал, французский полицейский поджег мужчину. Знаешь, то есть там какие-то судебные исполнители, какое-то решение суда исполняли, что-то пытались забрать, автомобиль конфисковать, а мужик на себя вылил бензин, а этот идиот решил... И пытался мужик значит, зажать зажигалку, а полицейский решил упредить его и шокером его значит обездвижить, чтобы он не мог себя поджечь. Ну, в результате он шокером его и поджег, представляете, как пьеза с зажигалкой. Жуть, конечно. Прям... Я рот открыл от удивления. но это эксцесс, это редкость музейная, вообще такое, конечно, характерно для России, такой идиотизм. Мальцев, а если выяснится после взятия вами власти, что Путин сумасшедший был, 20, был все 20 лет, то тоже накол будете требовать... Вы знаете, очень все просто. Что есть невменяемость относительно криминированных преступлений? Да? Ну, это тогда, когда лицо не отдавало себе отчет в том, что оно совершает преступление и не могло противостоять само себе, своим действиям. Да. Есть другой вариант, то есть при конституционно ядерной форме психопатии, это когда лицо отдает отчет, что совершает противоправные действия, но не может все равно себе препятствовать. Да. Это вот единственный вариант, когда невменяемым признается э, человек, который отдавал себе отчет. Единственный вариант. Да. Ну и бывает... Э, Психологическое опьянение, при котором да, человек, употребив там, 150 грамм водки, впадает в состояние, когда он вообще ничего не соображает, нет, он и ни отчет не отдает, ни себя остановить не может. Он живет в мире каких-то иллюзий. Да, вот, вот в общем, три варианта. Что можно сказать про Путина? Да, я предполагаю, что он психически больной человек. Но я, не будучи даже психиатром, скажу, что он вполне отдает отчет, что совершает противоправные действия, что совершает преступление и злодеяния, что не понимает, что совершает. Он может себе противиться? Думаю, может. Когда ему очень сильно наступают на хвост, он быстро включает заднюю, этот сумасшедший и невменяемый. Так что, я думаю, никакая судебно-медицинская, судебно-психиатрическая экспертиза не даст заключения, что он не Понимаете, поэтому у нее ни одного шанса нет. Медведь точно не меняет. Да нет. Относительно инкриминируемых преступлений, они все будут вменяемы. Сто процентов. Даже может не волноваться. Да, скажут, ну, как бы у них урожденный уродливый характер, как какая то там, какие-то проблемы с детства, какие-то комплексы. Но это больше относится к психологии, чем к психиатрии и абсолютно неинтересно. Для нас. Так, так, так. так. Что тут пишет еще? Кузбас забастовал, говорят. Было бы очень неплохо, если бы забастовали все. Вот по -показательно. видите, очень хорошо видно, что забастовка это самая эффективная вещь. Хотя у нас не очень много производства, но в любом случае В России есть э, связь. В России есть транспорт и так далее. То есть нужно бы вставать, перекрывать дороги и прочее, прочее, тогда, и тогда все будет нормально. Я говорил об этом еще давным-давно и предлагал, помните, там главному, который э, в профсоюзе дорожным, был, что я его машиной своей машиной стукну его, и мы перекроем въезд в Москву, и предлагал сделать это всем. Но почему-то тогда не захотел А это было бы очень здорово, если бы мы тогда сделали Вообще много, много интересного нужно было натворить, если бы люди были более решительные Отсутствие решительных людей вот, приводит к тому, что диктаторы бесчинствуют Алексей Эрлианский Попалась такая цитата в интернете Отмирание государства придет через ослабление Не через ослабление А государственной власти А через ее максимальное усиление Сталин Да, это знаменитая цитата Сталина И широко всегда обсуждаемая В общем-то Дело в том, что Если Будет усиление Государственной власти да на последнем этапе То последний этап никогда не наступит Государство будет Разрушено и уничтожено Поэтому можно считать Что он прав, а можно считать Что он не прав, он же по другому думал Он, он думал не об этом Он думал о добровольной передаче Государства э, Так сказать, вернее Сложении полномочий Властных государств Об этом же он говорил а Добровольное сложение возможно только при определенном развитии технологий и затухании государства. Именно затухании. Хотя, возможно, и сталинский вариант, когда просто все разнесут в пух и прах, да, государство все, всех на да, уже в будущей общественно-экономической формации, и ему будут противостоять как злу. Я такое. Можно, кстати, это обсудить и подумать на эту тему. Даже статейку можно написать. Очень интересная мысль. Хорошо, что вы сказали. Я периодически думал на эту тему, но последний раз, наверное, года три назад, а может быть, даже четыре. Поэтому интересно вернуться к этому. Спасибо, Алексей. Ира, кто, если не мы? Спасибо, Вячеслав. Спасибо, Ира. Денис Караев. Слава, ты как-то сказал, что если бы избранный президент назначил награду за то полчаса не было в Беларуси, а как она бы туда попала, границы-то вроде закрыты, Еще прикалываются что ли? Какие границы России Россией закрыты? У нас, знаете, сколько наших людей сейчас находится в Беларуси? Море. И они пришли точно не через пограничные пасты. Укупник Аркадий. Спасибо. Владислав ТГН. Слава расходы. Спасибо. Наталья, с уважением. Артем, спасибо. Защитники Верховного Совета. Вячеслав, вы меня вчера не поняли. Мы не собираемся никому менять чужие преступления. Каждый получит по его заслугам. Если и новая власть не накажет виновных, то это сделаем мы, помните, гнев Божий. И это неправильно. должна Именно вы должны смотреть, какая власть. Понимаете? Если власть не накажет этих виновных, то вы должны сместить эту власть. Чтобы в конце концов пришла та, которая их накажет. Это как лакмусовая бумага. Понимаете? Не надо ничего э, чудить. Тем более э, то, что имеет какие-то э, отдаленные последствия. Вы можете просто ошибиться. Зачем вам брать это на себя? Я говорю, должно быть открытое расследование, Должно быть судебное следствие абсолютно открытое, мы все должны видеть. И наказание должно быть публичным, ни в коем случае не должно быть частным каким-то. Как это вы пойдете, кого-то накажете, откуда вы знаете, кого наказывать, откуда вы знаете степень его вины. Помилуй Бог, нельзя такое говорить. Именно нужно ориентироваться, если власть, если власть... Не хочет это делать. Пришли какие-то новые, да, там, после Путина. Говорит, да нет, давайте забудем и всех простим. А вы говорите, хуешки. Ребят, уходите тогда. И мы дождемся той власти, которая нас устроит. А устроит нас власть справедливая. Вот тогда должно быть. Кроме всего прочего, я вообще призываю э, за народовластие топить. Тогда и не нужно будет такой, вот это хорошая власть, вот это плохая, да. Нет, власть народа будет. И вы сами будете решать непосредственно. Сами ставите ставьте, ставьте эти вопросы. Народ отголосует, какие проблемы. Мьянов, Ено, да, а вы же мне написали с ударением. А я и, и забыл, забыл представлять, да, я забыл. Я посмотрю, прошу прощения, посмотрю, как там в Телеграме, когда вы написали. Большое спасибо. Макс, товарищу, спасибо. Так, Спасибо большое. Карточка сверху, это нашего товарища, который находится в бегах. Уже перешел две границы. Одну, а потом одну и пришлось вернуться. И назад, туда-сюда. Жуткие дела. Артём Сердиенко, да, на светлое будущее. Спасибо. SHIFX. Давайте забаним Деда Мальцева за дезинформацию. А, это уже было, да. Ну, давай забань. Очень смешной. Еще с таким ником, который мне трудно прочитать вообще, сразу видно, что у человека очень тяжелые мысли, очень такие громоздкие, настолько громоздкие, что даже иногда не понимаешь мысли, это или галлюцинации, да? Татьяна Кувшинка, Живе Беларусь, спасибо Татьяна, Живе Беларусь.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 не патриот, на дело, спасибо. Серега Городбор, спасибо. Елена Альба, СПБ Антилопа, вперед, спасибо, живи Беларусь. А, спасибо, Елена, я сегодня как раз вот из Антилопы и вещал, а, когда с Василием. Михаил Веселов, а, ну, подвези детишкам, молочишка, спасибо. Большое спасибо, что смотрите. Так, давайте еще какие-то вопросы. Можно еще минутку. Мальцев с мозгами. Он один в лоб говорит. То, что знает, не думает, а знает. Тезка, твое первое решение на посту президента. А я говорил, простить все долги. Именно надо начинать все прощения, Все простить долги. Люди должны быть легкими. Да? Чтобы их никакие вериги не тащили вниз Люди должны быть свободными А освобождение начинается с того, что у тебя нет долгов Это здорово ага. Что в Москве завтра делать? Как что, собирать людей Пока у нас не будет э, достаточной массы, чтобы производить какие-то действия, действий никаких производить нельзя, нужно набрать критическую массу. Вот в Хабаровске она набрана была, эта критическая масса, 100 тысяч на 500 или там чуть больше тысячное население, это очень здорово, или там на 600 тысячное население, это очень здорово. Вот надо стремиться везде к этому. Хабаровск забуксовал, потому что там люди смотрят на всю остальную страну, а вся остальная страна не реагирует, как будто ничего не происходит». Поэтому не надо буксовать. Нужно выводить людей как можно больше. И когда будет критическая масса, все случится. Только при критической массе может все случиться. Так просто ни, ни, ни, ничего случиться не может. Спасибо за эфир. Пишут и вам спасибо. Слайк вагнеровцев вернули в Россию. Да это 100%. Понятно, что их вернули по-любому. Потому что э, Лукашенко совсем не хочется сейчас окончательно рассориться с Путиным. Это не в его интересах. Ему же еще куда-то надо бежать. Я не думаю, конечно, что он побежит в Ростов. Скорее всего, он побежит в Китай. Э, да, у него там как бы нычка. Но потому что я не думаю, что он доверяет Путину. Путин в любом случае может воспользоваться этой картой, если Лукашенко будет в России, Путин его может отдать. Когда очень важные вопросы будут решаться да, с Белоруссией и нужно будет там что-то Путину отхватить, да, он может сделать такой жест доброй воли на самом деле это разводка. Вот почему я и говорю народу Беларуси: не верь, не бойся, не проси, бери власть в свои руки и, и ни в коем случае не а, посмотри, посмотри на путь всех остальных стран, твоих соседей, твоих братьев России, Украины и пойми, кто друг, кто враг. Вот что важно для народа Беларуси: ни в коем случае, ни в коем случае не поддавайся панике. Народ, ты гигимо, ты это уже показал. Не поддавайся панике ни в коем случае. И не верь, что там ты что-то не можешь и с чем-то не справишься. Совсем справишься и все сможешь. Для этого не нужны ни Лукашенко, ни Путин, ни Ротенберги, ни Юценяки. Спасибо большое, что смотрите. Да здравствует революция. До свидания.